Привет, друзья! Сегодня я расскажу про то, как у меня происходит взаимодействие с ссылками и закладками, как я поддерживаю в них порядок и какими программами и сервисами пользуюсь. Погнали! Я считаю, что дизайнер и в целом любой специалист должен всегда развиваться и обучаться, не только с помощью каких-то специальных курсов, но и, прежде всего, самостоятельно. А для этого нужно перебирать огромное количество информации и не путаться в ней. Чаще всего она находится в интернете. Есть та информация, которая нам нужна постоянно, а есть та, которые нужно вернуться позже. К примеру, перечитать какую-то статью. И в плане сохранения ссылок чаще всего у людей два варианта. Люди делятся на два типа. Те, кто не сохраняет закладки вообще и ищет постоянно новую информацию заново. И те, кто сохраняет закладки, но все у них превращается какое в какое-то сборище и хлам ссылок. Оба варианта мне были знакомы, но сейчас я пришел все-таки к другому. К более упорядоченному варианту. Все это происходит из-за того, что у людей нет четкой системы по организации ссылок. Возможно, это видео для кого-то станет руководством по структурированию ссылок, а кто-то адаптирует мою систему под себя. Для начала я разобрался, какие типы ссылок я использую чаще всего. Перейдем в презентацию. Ссылки делю на два типа. Это сайты, к примеру, какие-то сервисы полезные, либо сайт по вдохновению типа Behance, Pinterest. И статьи. Это полезные какие-то руководства, то, что мне нужно перечитать и либо удалить, либо вернуться к ней позже. Также я делю их по чистоте открытия. Это сайты, которые открываю часто, или сайты, которые открываю гораздо реже. Статьи тоже сортировка идет. У нас прочитать сейчас. То есть статья, которую я прочитал, я ее либо удаляю, то есть мне с ней все понятно, либо я ее откладываю и сохраняю, чтобы перечитать позже. Ну, опять-таки, к примеру, какой-то полезное руководство, которое мне точно пригодится в будущем. Чуть позже мы вернемся к этой презентации сейчас разберемся, какие вообще варианты бывают сохранения закладок. Скорее всего твой путь сохранения закладок, как и у меня, начался с обычного диспетчера закладок, Стандартный диспетчер, который есть в большинстве браузеров. Из плюсов у него есть достаточно хорошая синхронизация, то есть те закладки, которые вы сохранили на телефоне вы можете просмотреть на компьютере и наоборот. Минусов достаточно много. Ну, во-первых, не видно какой-то превьюшки, и нету краткого описания. И те закладки, которые я сохранил достаточно давно, я уже не помню, в чем идет речь. Вот этой вот информации мне недостаточно, чтобы вспомнить. Есть только маленькая иконка, и все. Стандартный диспетчер закладок подходит только для сохранения часто используемых ссылок. Те ссылки, которые ты знаешь, о чем идет речь, даже без всякой превьюшки. Ну и, примеры примеру, как временные хранили, чтобы потом их перенести уже в нужный нам сервис. Мы поняли, что стандартный диспетчер закладок – малоудобная вещь, но, конечно же, лучше, чем ничего. Сейчас я расскажу о сервисах, которые использую я. Но для начала откроем нашу презентацию и вспомним, что я сортирую закладки. Ссылки по частоте открытия в первую очередь. Разберемся сначала с сайтами. Куда я сохраняю сайты? Сайты, которые я открываю довольно часто, практически каждый день. У меня находится вот на обычной панели быстрого доступа. Не все, конечно, использую каждый день. К примеру, есть сайты для путешествий. Это Skyscanner, Booking.com и так далее. Можно их удалить, в принципе, с этой панели. Но, к примеру, тут есть сайты ContentPlan, которые открываю постоянно. ContentPlan блога. Какие-то интернет-магазины. Э, сайты, которые я читаю постоянно по дизайну. Хронограф, Телеграф, Медиум и так далее. И сайты для прослушивания музыки, Яндекс Музыка и YouTube. Также по изучению английского. То, что я открываю ну, довольно часто. Также... Есть закладки, которые я использую не так часто, к примеру, какие-то сервисы. Но мне хотелось бы иметь их у себя, чтобы в будущем к ним вернуться. Все они хранятся у меня в файле, все закладки. Он у меня закреплен на этой панели, то есть всегда имею к нему быстрый доступ. Что же здесь есть? Подробно я о каждом сервисе рассказывать, конечно же, в этом видео не буду. Возможно, сделаю отдельно, если будет интересно. Это такое огромное хранилище всех сервисов, которые я использую. И они все удобно сортированы по категориям. В чем удобство перед обычными закладками, то, что у меня все видно на виду. То есть мне не нужно перебирать кучи папок, где-то рыться в них из папки в папку. Я открываю просто, мне нужен сайт для вдохновения, пах, открыл, посмотрел. Также можно писать краткое описание, о чем идет речь. Примеры: вот сайт «Цвет по эмоциям». Я уже где-то по ассоциациям помню, что для чего этот сайт мне нужен был. И сортировка по полезностям, это PSD, макапы, изображения, иконки, шрифты и так далее. И те сайты, которые я использую, к примеру, для чтения каких-то статей или полезных материалов по дизайну и маркетингу, тоже находятся вот здесь. Конечно же, время от времени нужно проводить ревизию, про это расскажу еще позже. Этот файл находится в открытом доступе, вы можете также его получить, в конце про это расскажу, и пользуется, Как видите, сейчас его читают 32 человека. Постоянно-постоянно кто-то его открывает и использует. Особенно полезен для начинающих специалистов, дизайнеров в том числе, чтобы видеть, какие сервисы используются конечно же используются абсолютно не все сервисы я позже еще рассортирую по рейтингу но все таки мне не хотелось бы их терять тут сохраняются все все все все, все сервисы в моем списке с этим разобрались с закладками теперь по поводу статей статьи у меня сортируются по части открытия это прочитать сейчас которая мне нужно прямо в данный момент и прочитать потом. Например, я нашел интересную статью, но времени у меня прямо сейчас нет, я ее откладываю, чтобы вернуться к ней позже. Для этого я использую удобный сервис, называется Raindrop. Вот он. У него есть отдельный плагин для браузера, у него есть отдельное приложение для компьютера. Откроем его. Можно, например, найти какую-то интересную статью, нажать вот сюда и сохранить ее в нужную папку. Я открыл сейчас в полном разрешении. Возможно, многим уже знаком аналог этого сервиса называется Pocket, как раз таки сервис для хранения каких-то статей. Сейчас я его открою. Раньше я пользовался именно им, Get Pocket. Практически то же самое, что и Raindrop, но у Raindrop есть некоторые плюсы, которые я заметил, и они мне пригодились. Чем уступает Pocket Raindrop? Ну, во-первых, нету сортировки по папкам, есть только какие-то предрасположенные категории статьи и видеоизображения. Есть сортировка по тегам, и все, больше никакой сортировки нету. У Raindrop же есть сортировка папка в папке и сортировка по хэштегам. Это довольно-таки удобно, у меня есть эти все по полочкам, это про дизайн, про обучение, блогинг, продуктивность, путешествия и так далее. Все, что мне время от времени требуется, я советую вам тоже делать вот такую сортировку по папкам, чтобы у вас был всегда порядок. Также у Покета есть только два вида превьюшки, это плиточный вид и вид списком. У Raindrop же есть огромное количество вариантов. Находится с правой стороны, это заголовка, заголовком, карточки, галерея. Плюс их же можно увеличивать и уменьшать, то как вам нужно, или показать теги, показать только превьюшки. Можно применять отдельные виды сортировки к разным папкам, либо применить одну сортировку по умолчанию для всех. То есть, к примеру, для какой-то категории дизайн мне удобно, чтобы мне показывались именно галереи. Как видите, есть большая превьюшка, и я сразу понимаю, ага, о чем говорится на этом сайте. Уже мой мозг вспоминает именно по картинке. Для каких-то статей можно использовать списком. Тут есть уже краткое описание, чего не хватает как раз таки стандартном диспетчере заклады. Также есть хорошая синхронизация. Приложение есть и на телефон, вы можете сохранить ссылку на какую-то статью на телефоне и продолжить ее читать на компьютере. Как происходит сортировка у меня здесь. Все статьи, на которые у меня нет времени прочитать именно сейчас, но я знаю, что она мне пригодится в будущем, я сохраняю в папку несортированные. Вот они. И примерно раз в неделю я открываю эту папку и либо читаю, либо понимаю, что она мне сейчас не нужна, я удаляю. Дальше. Те статьи, которые я знаю, что мне пригодятся, уходят в соответствующую папку. Вот, ну, к примеру, статья по сеткам. Открываем папку дизайн. Перемещаем ее Папку сетки и композиции. Здесь все статьи, которые касаются этой тематики. Они мне в дальнейшем, возможно, понадобятся или пригодятся. Также раз в пару месяцев я сортирую и эти папки. Если понимаю, что статья мне уже не нужна, я ее, соответственно, удаляю. Это довольно-таки удобно. Сейчас я затронул довольно-таки важную тему. Это тема ревизии ваших закладок. Без нее просто у вас будет все время скапливаться хлам. Как происходит ревизия у меня в статьях, я уже рассказал, сначала уходит несортированный, потом перемещается по папкам, а из папок затем либо удаляются, либо сохраняются. Ревизия во всех закладках я порожу примерно раз в пару месяцев, я смотрю на ссылку, если я ее пользую довольно часто, я ее сохраняю, если нет, то просто беспощадно удаляю, либо заменяю аналогичным сервисом. Здесь довольно просто, тоже если использую, оставляю, если нет, то удаляю, например, папку с путешествия можно спокойно удалить. Некоторые из ссылок здесь дублируются обязательно во всех закладах, потому что этот файл доступен всем подписчикам блога ВКонтакте. Что еще хотелось бы сказать, также и конечно же я использую стандартные сервисы закладок, к примеру, ВКонтакте. Тут два типа людей, кто-то репостит себе интересную статью, либо пост, кто-то репостит в отдельный паблик. Я же сохраняю все это дело в закладке. Мне нравится сервис, который сделали в ВК, внутренний. Тут есть удобная сортировка также по папкам, по категориям. И есть метки. Некие аналоги хэштегов. Что еще круто, время от времени ВК тебе напоминает, что у вас есть несколько новых закладок. New. Ты либо их прочитай, либо удали. Здесь тоже важно проводить хотя бы раз в пару недель какую-то ревизию. В YouTube, соответственно, тоже свой список. Это уже плейлисты И конечно же с первого раза у вас не получится приучить себя к закладкам Это нужно привыкать, попробовать один раз, два раза, три раза И в будущем вы уже привыкнете, это будет у вас на автоматическом уровне Ага, статья, сохранили фрейндроп, ага, закладка Понадобится ли она? Наверное, да Сохранили файл все закладки, примеру вы можете его сохранить себе, к примеру Либо, ого, это используйте довольно часто, сохраняйте его в первую панель доступа вот таким образом все это и происходит. Надеюсь это видео было для вас полезным, вы наведете наконец-то порядок в своих закладках. Чтобы получить этот файл все закладки, вам достаточно перейти в мой блог ВКонтакте, ссылка будет в описании, подписаться на него и подписаться на бонусы. Нажимаете прямо под обложкой кнопку открыть, либо выбираете вот здесь вот в первом посте, переходите по ссылке, открываем и подписаться на бонусы. Время от времени я сюда присылаю какие-то полезные материалы, без всякого спама. Если вы уже когда-то подписывались, но вы потеряли этот файл с закладками, просто отпишитесь и подпишите заново. Вам сразу же придется сообщение с этим файлом. Можете сохранить себе, но я советую просто сохранить его, как сделал я в закладке. Потому что он никогда не удалится, я пользуюсь им, им пользуются мои подписчики. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, о чем еще записать видео. Пока!